Перед померкшими домами вдоль сонной улицы рядами Двойные фонари карет веселый изливают свет, И радуги на снег наводит. Усеян плошками кругом блестит великолепный дом, По цельным окнам тени ходят, Мелькают профили голов и дам, и модных чудаков. Вот наш герой подъехал к сеням, Швейцара мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням,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 В одни веселья и желания я был от балов без ума. Вернее, нет места для признаний и для вручения письма. Увы, почтенные супруги, вам предложу свои услуги. Прошу мою заметить речь. Я вас хочу предостеречь. Вы и так же, маменьки, построже за и смотрите вслед. Держите прямо свой ларнет, Не то, не то, избави Божие. Я это потому пишу.